Приветствую вас, дорогие друзья! В этом видео мы с вами разгадаем ваш персональный код судьбы с помощью астрологии. Я научу вас, как определять планету, которая является доминирующей в вашей натальной карте, а также мы с вами обсудим, как влияние этой планеты будет сказываться на вашем жизненном пути и на особенностях вашего поведения и характера. Для начала вам нужно научиться определять эту планету, и поэтому вам нужно построить свою натальную карту. В любой астрологической программе можете это сделать в программе «Sortis Online». Вам нужно написать свои данные о рождении, а именно дату, точное время и место рождения. Очень важно для определения доминирующей планеты знать свое точное время рождения. Если вы взрослый человек, вам больше 20 лет, и вы не знаете свое время рождения, то определить его несложно. Это можно сделать на консультации у астролога, ведь в вашей жизни уже произошло много событий, которые помогут вас идентифицировать. Что касается людей, которые младше 20 лет, то, как правило, время рождения этих людей уже известно и уже хорошо фиксировалось. Ну что ж, вы построили свою натальную карту. Сейчас вам нужно обратить внимание на планеты, которые стоят вблизи вершины первого, десятого, седьмого и четвертого дома. И выбираем мы... Орбис 10 градусов. То есть мы смотрим с одной стороны и с другой стороны, есть ли планеты вблизи вершины этих домов. И смотрим мы именно в той последовательности, в которой я обозначила первый, десятый, седьмой и четвертый дом. Если вы обнаружите, что таких планет несколько, то выбирайте ту, которая стоит ближе всего к вершине дома. Также в первую очередь обращайте на то, есть ли планеты вблизи Асцендента и вблизи вершины Десятого дома МЦ. Это поможет вам определить ту планету, которая больше всего влияет на вашу карьеру, работу, а также на вас как Личность. Если же нет планеты, которая бы стояла вблизи этих куспидов, тогда... Найдите ту планету, которой больше всего аспектов, то есть ту планету, которая имеет больше всего взаимосвязей в виде линий с другими планетами. Итак, начнем мы с Солнца. Если вы обнаружили, что в вашей натальной карте Солнце является доминирующей планетой, это будет говорить о том, что вы являетесь прирожденным лидером, и окружающие люди ждут от вас инициативу они ждут от вас активных действий. И вы человек, который обладает от природы хорошими организаторскими способностями. Поэтому вам не составит труда направить тех людей, которые вас окружают, в правильное русло. Вы умеете разглядеть, не только в себе талант, но и в окружающих людях. И зачастую люди ожидают от вас именно этого, чтобы вы рассказали, что им нужно делать и как нужно себя вести. Они готовы вас слушаться. Очень важно, конечно, оценивать, в каком знаке стоит Солнце. Это будет, конечно же, давать свой отпечаток на тип поведения и на характер человека. Но также, безусловно, обращайте внимание на аспекты к Солнцу. Если много напряженных аспектов, такие как оппозиции и квадратуры, то это может свидетельствовать о том, что человек склонен очень импульсивно тратить свои жизненные силы и разбрасываться энергией направо и налево. Особенно это касается тех случаев, если Солнце имеет напряженный аспект с Марсом и Ураном. Если же солнце имеет напряженный аспект к Нептуну, луне или Сатурну, то человек наоборот может ощущать нехватку энергии и он может быть все время в таком пассивном состоянии, ему сложно собраться и заставить себя что-то сделать. Такие люди могут выполнять ту или иную работу будто бы с надрывом будто бы им постоянно чуть-чуть да не хватает энергии и сил, чтобы эффективно закончить поставленную задачу. Если же в вашей натальной карте доминирующей планетой является Луна, это будет говорить о том, что ваша жизнь полна чувств и эмоций. И, конечно, здесь есть большая разница, Луна доминирует в мужской карте или в женской. В первую очередь и в том, и в в другом варианте очень яркую роль будет играть мать натива. Именно ее образ будет во многом определяющим. Он будет очень сильно влиять на судьбу этого человека. И если аспекты идут напряженные, скорее всего, человек будет действовать наперекор матери. То есть он будет склонен делать так, как считает нужным, и даже наоборот от э, тех пожеланий, которые он слышит от своей матери. Если же аспекты гармоничные, то скорее всего будет желание подражать своей матери и быть максимально на нее похожим, и даже э, делать по жизни то, что хотела бы его мама или ее мама. Общественная судьба такого человека и его роль в социуме очень сильно зависит от его личных симпатий и антипатий. То есть если человеку кто-то не нравится из личных причин, независимо от того, профессионал он или нет, хорошо он выполняет свою работу или нет, то стопроцентно этот человек не захочет с ним вместе работать. И, в принципе, вот такой сильный субъективизм будет присутствовать во всех отношениях. И такому человеку сложно разделять работу и личные отношения. Все люди, с кем он вступает в какие-то контакты, должны быть ему приятны и близки по Духу. Особенно это заметно, если Луна находится в женском знаке, то есть в четном знаке. Второй, четвертый, шестой и так далее. В таком знаке Луна проявляет себя максимально по-женски, и она может давать в характере и капризность, и непостоянство, и непоследовательность. Чувства такого человека могут быть очень подвижными, и он будет поддаваться постоянной смене настроений. И иногда это, конечно, может вредить работе и работе будет влиять на то, насколько качественно он будет выполнять те или иные обязанности. Для женщины с доминирующей Луной будет очень важно реализовать себя в роли жены и матери детей. И если Луна имеет множество напряженных аспектов и стоит в знаке, который не способствует плодовитости, то она может транслировать эти энергии на другие типы отношений и может быть склонна с материнской заботой э, относиться к тем людям, с которыми она вместе работает или с кем строит отношения. Доминирующая луна в карте мужчины будет говорить о том, что мать очень яркая фигура является в его жизни. И плюс ко всему, впоследствии, когда он женится, жена тоже будет э, править балом. И такие мужчины выбирают себе жен лидеров если в натальной карте доминирует Меркурий, это будет говорить о том, что это человек — интеллектуал. И в принципе от уровня развития интеллекта и будет зависеть уровень жизни данного человека. То есть он должен максимально устроить свою жизнь, чтобы иметь возможность транслировать энергии Меркурия, он должен вести подвижный образ жизни, он должен многому обучаться, иметь широкий круг общения, куда-то ездить постоянно, решать какие-то бумажные вопросы, дела, то есть не засиживаться на одном месте и иметь пытливый ум. Если к тому же, к Меркурию идет множество аспектов, и уже даже независимо от того, напряженные они или гармоничные, то этот человек будет однозначно развит разносторонне. То есть он будет интересоваться многими вещами и будет компетентен во многих вопросах. Но все же напряженные аспекты будут давать критицизм и будут заставлять человека, ну скажем так, иногда и колкое слово, резкое слово сказать. Гармоничные аспекты же дают большую уступчивость в разговорах и умение в более мягкой форме донести свою мысль. Помимо этого, обращайте внимание на тот момент, что если к Меркурию много напряженных аспектов, это будет давать время от времени нервное перенапряжение. Скорее всего, такой человек не умеет расслаблять свой ум, отпускать мысли, ситуацию. Он постоянно склонен загонять себя в своих мыслях, он постоянно нацелен на то, чтобы решать какие-то проблемные вопросы, и это может его время от времени изнурять. Если доминирующей планетой является Венера, то мы имеем дело с настоящим эстетом. Это человек, который живет чувствами, и для того, чтобы ощущать жизнь полной и яркой, ему нужно быть влюбленным, а также влюблять в себя других людей. Помимо этого, Венера дает утонченный вкус, чувство стиля, и особенный взгляд, и особенное внимание к темам красоты, удовольствий и развлечений. Все аспекты к этой планете, как гармоничные, так и напряженные, будут оживлять чувственную сферу человека. Поэтому, если мы имеем дело с доминирующей Венерой, которой к тому же идет много аспектов, то мы имеем дело с человеком очень чувственным и разносторонним именно в сфере проявления этих чувств. Хотя доминирующая Венера и может давать такой эффект легкомысленности и легкости и поверхностного даже восприятия каких-то ситуаций, но все равно доминирующая Венера является залогом того, что этого человека будут все любить, что жизнь его будет полна положительных эмоций, переживаний и разного рода приятностей. Также особые отношения будут с деньгами. Деньги, с одной стороны, будут сами идти в руки, но с другой стороны отношение к деньгам обычно у таких людей очень легкое. И они без каких-либо сожалений тратят, тратят деньги на то, чего искренне хотят. Конечно, с доминирующей Венерой лучше всего живется женщинам. И если вдруг вы обнаружили в мужской карте доминирующую Венеру, им лучше всего хотя бы в качестве хобби заниматься творчеством. И здесь, конечно, много от аспектов зависит. Если есть аспект к Меркурию, это может быть поэзия. Если есть аспект к Марсу, это могут быть другие формы самовыражения. Обычно гармоничные аспекты к доминирующей Венере дают очень… Хорошее окружение. Человек растет в гармонии, мире. Он растет в благополучной, хорошей семье, которая окружает его заботой и вниманием. И впоследствии он выбирает себе таких же людей, которые будут к нему хорошо относиться. Дисгармоничные аспекты иногда могут давать определенный надрыв даже в эмоциональном плане. Такой человек может очень болезненно воспринимать какие-то ситуации в личной жизни. И он склонен иногда вот ходить по острию ножа в личных отношениях. Если доминирующей планетой является Марс, то мы имеем дело с человеком-бойцом. Это бойцовский тип. Это человек, который будет лбом пробивать стену, который будет склонен решать вопрос прямо здесь и сейчас. Это люди, которые не склонны ждать удобного момента, подстраиваться под кого-то. И это люди, которым очень важно развивать свое физическое тело, а также находиться в постоянном физическом движении. Им нужно быть активными для того, чтобы чувствовать, что они живы, для того, чтобы ощущать, что они не тратят свою жизнь зря. Внешне может казаться, что эти люди постоянно пытаются всех подчинить себе. Отчасти так и есть, но на самом деле эти люди очень активные, и они хотят, чтобы активными были и все вокруг. Поэтому если они видят, что кто-то бездействует, они обязательно ему подскажут, чем ему стоит заняться. Иногда такой человек может испытывать вспышки гнева, даже быть агрессивным. Но обычно такие люди очень отходчивы. То есть их какие-то эмоциональные реакции не являются продолжительными, а это только способ реагировать на какой-то раздражающий фактор. И желание решить этот вопрос прямо здесь и сейчас, не затягивать его на послезавтра. С доминирующим Марсом люди могут себя хорошо проявить в тех профессиях, где нужно хорошо владеть своим телом, быть точным в движениях. Поэтому подойдет профессия хирурга или даже э, быть участником балета или танцевального коллектива. Доминирующий Юпитер дает э, очень хорошие черты характера. Обычно это добрые люди, которые изначально хотят создать что-то новое, построить что-то новое что будет полезным окружающим людям. Это люди, которые изначально настроены сделать что-то социально значимое. То есть они не заинтересованы только в том, чтобы развивать себя и делать что-то для себя, как в предыдущих вариантах. Это люди, которые уже нацелены конкретно на социум и на какие-то социальные дела. Люди с доминирующим Юпитером — это хорошие организаторы, которые умеют вдохновить других людей повести их за собой. Это люди, которые заинтересованы в том, чтобы постоянно развивать себя. Именно развивая себя, они будут вдохновлять окружающих. Обычно это хорошие начальники, которые умеют мягко и мудро руководить другими людьми, которые не загоняют своих подчиненных в угол, а наоборот дают им возможность полноценно развиваться и раскрывать свои таланты, и ощущать себя нужными. Обычно это люди, которые сразу же внушают доверие, они располагают к себе, и окружающие по какой-то причине идут им навстречу и готовы выполнять их задания, их просьбы, и воспринимают их даже как своих друзей. Обычно Юпитер дает ровный темперамент и достаточно такой спокойный тип Личности, но может быть склонность к преувеличению либо к преизбытку чего-либо. И у каждого это уже может проявляться в разных направлениях. Это может быть, например, интерес к еде повышенный, это может быть желание щедро делиться своими благами. Но в любом случае вот, вот это желание объять необъятное, оно будет прослеживаться в действиях и поведении. Если у человека доминирует Сатурн, то мы будем иметь дело с консерватором, с вершителем справедливости. Это человек, который полагает, что все должно быть по правилам, все должно происходить в то время и в том месте, где это должно быть. Это люди, которые склонны накапливать как духовное, так и материальное благо. Поэтому нередко такой человек может испытывать Желание что-либо коллекционировать или просто собирать какие-то Знания и делать это для себя, не для того, чтобы делиться с окружающими. В характере человека будет очень заметна выдержка, умение терпеть какие-то неудачи, лишения, даже сознательно идти на определенные лишения ради того, чтобы в будущем все таки что-то заполучить. В большинстве случаев такой человек не нуждается в роскоши и в том, чтобы иметь слишком много всего. Он может на самом деле выжить при очень простых условиях, и он может вести достаточно простой, непубличный образ жизни. И если ближе пообщаться с этим человеком, то будет заметно, что он достаточно скрытен и не слишком щедро делится своими эмоциями, переживаниями. Большая часть его жизни находится за занавесом. Обычно такой человек нормально воспринимает одиночество, ему комфортно быть наедине с собой, и в то же время большое количество людей может его раздражать или же очень сильно утомлять. В целом доминирующий Сатурн очень хорошо располагает к тому, чтобы человек был трудоголиком, чтобы он выбрал какое-то направление в своей жизни и много сил вложил в эту сферу. Особенно подходят те виды деятельности, которые требуют концентрации, очень такого серьезного внимания, а также умение терпеть и дожидаться получения результата. Зачастую доминирующий Сатурн, ставит перед человеком условие, что он должен взять на себя ответственность за других людей. И м -м, уже это может проявляться даже в школьные годы и раньше, когда вот человек будто бы лишен детства и каких-то радостей, ему нужно будто бы сразу быть взрослым. Если в натальной карте доминирует Уран, то это будет человек, который не такой, как все — он всегда будет отличаться от остальных. В какое бы окружение он ни попал, он всегда будет особенным, и он не сможет слиться с толпой. Жизнь с доминирующим ураном всегда очень разнообразна, но в то же время много мимолетных моментов, много моментов, которые не длятся долго. Обычно ситуации постоянно меняющаяся. И каждый вот этот элемент, он будет вызывать какие-то свои уникальные эмоции. В поведении такого человека можно проследить много беспокойства. Он будто бы постоянно куда-то спешит, он непоседлив, он переживателен. И будто бы он понимает, что этот момент не удержать, и что… Жизнь очень быстро меняется, и он боится не успеть. Такие люди любят сенсации, что-то очень яркое, то, что вызывает всплеск эмоций. И обычно они участвуют в каких-то противоречивых проектах или проектах, которые вызывают заведомо очень много внимания и вызывают удивление. Также Уран будет давать желание часто менять свою жизнь, и это может проявляться в переездах, или в каких-то неожиданных спонтанных решениях, которые будут удивлять всех окружающих. Конечно, очень много зависит и от знака, в котором стоит уран, поэтому если вы обнаружите уран в Козероге, то это все таки будет более последовательный вариант, и это может больше проявляться в каком-то нестандартном подходе в работе. Люди с проработанным ураном имеют возможность нестандартно смотреть на вещи, проявлять максимально свою уникальность, непохожесть. Это люди, которые любят все новое. Они стремятся к тому, чтобы все модернизировать, усовершенствовать и не топтаться на одном месте. Обычно доминирующий уран дает человека-реформатора, человека, который готов менять устои и разрушать те догмы, которые ни к чему хорошему не приведут. Если же в натальной карте доминирует Нептун, то мы будем иметь дело с очень тонкой личностью. На самом деле это человек, который тоже, как и человек с доминирующим Юпитером, вызывает доверие. Это человек, которому буквально вот первый встречный готов рассказать какие-то факты о своей жизни, которые в секрете, хранил очень долго. Нептун — это вообще планета, которая имеет отношение к секретам, к чему-то неизведанному. Поэтому вокруг жизни этого человека может быть очень много тайн, не разгаданных каких-то моментов. Сам этот человек может быть загадкой и для себя, и для окружающих людей. Но именно это и будет привлекать к нему внимание. Чем больше недосказанности, чем больше загадочности, тем более интересным будет казаться этот человек. Обычно Нептун наделяет очень высоким уровнем эмпатии, поэтому такой человек будет сочувствовать, сочувствовать помогать другим, он будет очень глубоко и проникновенно относиться к тем людям, которые находятся в его жизни. И он будет очень ярко переживать те ситуации, с которыми ему приходится сталкиваться. Доминирующий Нептун, зависимо от аспектов, может проявить себя в искусстве, может проявить себя в психологии, умение понимать других людей, их мотивы, умение их поддерживать и сопереживать, может также проявить себя в медицине. Если имеется аспект к Марсу, Урану, то мы будем иметь дело с человеком, который может прославиться на телевидении или через видео или фото работы. Человеку с доминирующим Нептуном нужно щадяще относиться к своей нервной системе, так как он может быть подвержен разного рода влияниям из-за того, что он гиперчувствительный. И, соответственно, слишком много возбудителей могут нарушать работу нервной системы. В быту вокруг такого человека может царить хаос. Это люди, которым сложно упорядочить какие-то вещи. Они смотрят более глобально, более креативно, поэтому Жизнь в беспорядке может быть для них нормой. Такому человеку очень важно мечтать для того, чтобы добиваться поставленных целей, но в то же время жить в иллюзиях тоже очень опасно. Поэтому важно иметь рядом человека, который будет направлять и правильно раскрывать талант. Обычно люди с доминирующим Нептуном обладают большим талантом, но они зачастую сами об этом не знают, и им нужна помощь в раскрытии себя. И, наконец, переходим к доминирующему Плутону. Это у нас люди по типу птицы Феникс, которые постоянно возрождаются из пепла. Главной задачей человека с доминирующим Нептуном является управлять эмоциями других людей. И если этот человек будет иметь контроль над эмоциями других людей, он будет считать, что он полностью контролирует ту или иную ситуацию. Эти люди редко показывают свои эмоции. Они пытаются сразу же выведать, что чувствует тот или иной человек, но при этом сами свои эмоции скрывают, так как считают это самым уязвимым местом. Плутон — это планета, которая дает возможность человеку прославиться, обрести мировую популярность, но при этом может быть ощущение одиночества в толпе. Зачастую плутонианцы очень хорошо себя отделяют от других, и даже находясь в большой толпе, они все равно будут ощущать себя отдельным целым. Плутон — это планета, которая так или иначе будет вовлекать человека в силовую борьбу и противостояние. Это может проявляться хотя бы на эмоциональном уровне, когда нужно отстаивать свои интересы, когда нужно э, время от времени даже преобразовывать свою жизнь — когда нужно сопротивляться для того, чтобы добиться своего. В детстве такой человек мог пережить какое-то событие очень сложное в эмоциональном плане, и, скорее всего, это событие будет будоражить его всю жизнь, и в определенном смысле оно будет подталкивать его к личной реализации. Как в случае с Нептуном, человек мог иметь в детстве какую-то ситуацию, связанную с водой, так человек с Плутоном мог иметь в детстве очень яркую ситуацию, связанную с борьбой, агрессией, взрывами или какими-то катаклизмами. Конечно, доминирующий Плутон — это тот фактор, который всегда будет обнажать какие-то внутренние страхи, тревоги человека, и он этим будет заставлять его постоянно развиваться и прорабатывать, какие-то негативные моменты, которые могут задерживаться внутри. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно окажется вам интересным и полезным. Если вы любите астрологию так, как люблю ее я, то приходите обучаться ко мне в мою школу астрологии. Под этим видео есть подробная информация о курсе, а также вы можете сразу же и оплатить обучение. Если у вас будут возникать дополнительные вопросы, пишите мне на почту либо в соцсети. До скорых новых встреч! Пока-пока!